Здравствуйте! Меня зовут Леонардо Океан, и в сегодняшнем ролике речь пойдет о том, как пользоваться разработанной нами, в том числе нами, программой мстм Studio, которая позволяет рассчитывать оптические характеристики сферических частиц произвольного состава, размера, взаимного расположения друг друга методом T матриц с учетом взаимодействия между частицами и методом теории МИ, которая работает для изолированных наночастиц. Так приступим. Детали установки и первичные настройки они написаны на сайте, так же как и руководство пользователя, а, поэтому я здесь на них не буду останавливаться, возможно, я освещу этому отдельные ролики, отдельные презентации, здесь в качестве примера мы используем операционную систему Linux, где есть терминал, который, собственно, определяет основные наши возможности. Запуск программы возможность терминала, возможен иными способами, поскольку мы работаем в Linux, то мы запустим из терминала. В первую очередь нужно указать набор материалов для описания того вещества, из которого будет состоять частиц. Делается это в континуальном продвижении через частотно зависимую диэлектрическую функцию. Ну более конкретно через частотно зависимый индекс преломления. Комплексно -значный. То есть можно задать комплексное число, нажав на кнопку плюс если выбрать единичку. Это будет воздух или вакуум. Мы очень близки друг к другу по электрическим свойствам. А, можно здесь записать какое-то другое число. Например, с потерями. А, добавить новый материал. Сменить цвет на какой-то иной. Можно загрузить эти данные из файла с специальным заголовком. Сейчас покажу этот файл. Вот у меня есть файл. Это Gold. У меня есть уже поставки программы. Заголовок у него длина волны. Часть действительная, нимая часть электрической функции. Первый стоит, собственно, длина если не в микронах но при импорте будут автоматически переведены в нанометры поскольку значения очень маленькие N и K загружаем этот файл загружаем его с помощью кнопки открыть вставляем и вот появился Еще одна строчка с меткой N2. Обратите внимание, что метка N0 автоматически подставилась в качестве матрицы. Мы могли бы рассмотреть на частицы матрицы золота. Какие-нибудь пустоты. Но пока мы рассматриваем на частицы матрицы стекла. Как же выглядит зависимость от длины волны? Для того, чтобы это посмотреть нажимаем на кнопку построить. 300 до 800, также есть встроенная функция параметризация рюкса для золото-серебряных сплавов, единица Это будет чистое золото, а нолик чистое серебро, понятно что возможно значение между ними Дальше можно теперь сформировать сферы с помощью программы МСТМ, разработанной Мишенко и Маковский. читать, какой же будет от них отклик. Ну, вот возьмем, сделаем честно, сферу радиусом 25 нанометров, то есть диаметром 50, сделанную из чего? Вот, возьмем из нашего непонятного материала M1 с потерями и цвет этого материала. Если все настроено правильно, то при нажатии на calculate у нас будет посчитан спектр. Расчет запуска программы STM расчет происходит во временной директории. После окончания расчета у нас выводится результат. Поля на графике нужно поднастроить чуть-чуть, чтобы было все видно. То есть убывающая функция ничего особенного. Да. Понятно, что если мы возьмем и изменим эту частицу, двойным щелчком или нажатием на Кнопку изменить. Делаем больше, Пересчитаем. Пока что мало что изменилось. 50. Это 100 мм частица. Если это уже будет микрочастица, 250 мм. Там диаметр 500 мм. то полмикрона. Не помещается даже. Я колесиком <coughs> уменьшу размера отображаемый на счет больше времени, И в результате приходится подождать. Говорят, какие-то особенности изгиб это уже не является плазмонными эффектами, не является наноуров. можно удалить, добавить еще одну, так, уже теперь золотую M3, это золото с рюкса размером радиус 20 на мм, вначале допустим, она будет смещена из начала координат куда-нибудь частица И посчитаем для нее оптический спектр бросания. Мы ну, видим здесь характерная особенность на 500 мм. Это особенное золото. Мы можем добавить сюда еще одну частицу. Допустим серебряную, радиус, куда подальше по х. Тут они пересекаются. Если я попробую посчитать такие пересекающиеся частицы, то выйдет ошибка в терминале, все сферы перекрываются. Если я отредактирую вторую сферу, убиваю первую сферу. Так. Отредактирую эту сферу. Так чтобы она была полностью внутри или полностью снаружи. Давайте попробуем полностью внутри. Вот внутри, не знаю как лейт? ну видимо внутри, раз позволили посчитать. Значит, счет закончился. почти ничего не изменилось. Что теперь? Дальше? Интересно. Другие возможности. Они будут работать не без MST. Если я удалю все эти сферы, это простые функциональные зависимости. Например. Фоновая добавка, постоянная фоновая добавка. По умолчанию используется Constant Background. Ее можно изменить. Можно взять линейную функцию. Это первое значение это константа. Второе это линейный член. Если я его построю, такой вот наклон будет. Можно добавлять сюда еще вклады, линейный фон, теория ми, два варианта, пики, форенцевые пики, это амплитуда этого пика, положение на 500 и ширина. Вот он, достаточно большой пик, поэтому он давит собой фоновую часть. Давайте умеем. а, нет, не давит, это мы строим только его. Если мы построим их все вместе, то он оказывается незаметным на фоне линейной части. Мы немножко уменьшим этот рост. Добавим сюда амплитуды. что слава. Вот, видна Лоренсова составляющая этого теориями может быть самая полезная часть программы, хотя она так и не задумывалась. Вклад ми от одной частицы. Это вес этого вклада, единичка. Это радиус частицы. Или диаметр. Сейчас проверь. 50. И пусть это будет золотая частица смещен. значит, это радиус частицы. Да, это радиус частицы. И он находится в ста нанометрах. Мм. Это не резонанс. Как это было и в случае тематриц для изолированных частиц. Конечно, мы сюда можем взять, добавить еще одну изолированную частицу, сделать уже ее серебра посмотреть, как же будет вести себя такая смесь. Ну, в общем-то, похоже на то, что давала теория эта но здесь нету учета перерассеяния полей на них. Часто бывает интересно посмотреть на то, как ведет себя ансамбль таких сфер. Не одна единственная изолированная сфера, а много изолированных сфер, которые расположены так далеко друг от друга, что несущественны детали их взаимного расположения. Для этого часто используют лохнормальное распределение. То есть вес среднее, параметр μ лохнормального распределения, полтора, параметр сигма нормального распределения ну, и материал из которого изготовлена частица Материал, пусть это будет снова золото. Построим это распределение, есть, это достаточно узкое распределение, можно его чуть пошире сделать, но можно его сдвинуть в сторону больших значений. Вот так И построим спектр. Для ускорения расчетов э, строится кэш. Э, в дальнейшем, если мы будем менять только параметры распределения, этот кэш перестраиваться не будет. Если мы изменим материал сферы или если изменим интервал, в котором мы будем считать, то естественно будет э, пересчет этого кэша. Остались вопросы фитинга, ограничения, которые возможно наложить при фитинге описание экспериментального спектра, в которых возможность Поговорим о будущем. Теперь спасибо за внимание. До встречи. Здравствуйте. Меня зовут Леон Ивакьян. И я представляю... Не представляю.